как было, ребята, приятно читать в нашем общем чате, что наш партнер на заработанные деньги, она погасила кредит, она отдала долги, она купила ребенку батут. Это просто до слез. Как это приятно читать о том, что наши люди, наши партнеры зарабатывают и радуются, и мы вместе с ними радуемся. Ну, наша компания... На сегодняшний день в нашей компании уже более 16 тысяч а, партнеров. А выплачивается еженедельно а, более полтора, а два а, до, доходит до трех миллионов рублей. И эти цифры сами говорят о себе. Наша компания, а, это уникальная компания, это идеальная компания, которая имеет 5 маркетинг планов. Как вы видите, мы находимся с вами на главной странице сайта, где любой человек, который открывает нашу ссылку, он всегда может познакомиться с, наш, с нашей компанией. Он может посмотреть наш маркетинг наших двух основных площадок. Это маркетинг мини-площадки «Идеал мини» и маркетинг «Идеал М Макси, Почитать наши отзывы, отзывы наших партнеров, которые при выводе ставят деньги на вывод и пишут отзывы. Это реальные люди, ребята. Ну и, конечно, познакомиться с нашей администрацией, посмотреть наши проверки и посмотреть и проверить наши документы о легализации. Мы компания, компания легально, официально зарегистрирована. И у нас даже есть офис в обшорной зоне, ребята. Да, у нас есть даже офис. И, конечно, посмотреть нашу дорожную карту. А у нас на сегодняшний день 5 маркетинг-планов. Вы всегда можете посмотреть, когда какая площадка стартовала. Ну и, конечно, у нас есть официальные группы. Это в Телеграме, в ВК, в Скайпе. И есть личный контакт с нашей администрацией. А, есть а, пользовательское соглашение а, оферта, которую, если вы ее не ознакомились с ней, я всем советую, ребята, всем прочесть и изучить наше, нашу оферту, чтобы у вас не было никаких претензий ни к администрации, ни к своему спонсору. Ну, после регистрации вы, конечно, что делаете? Да, вы делаете авторизацию и оказываетесь вот в таком кабинете. В самый первый шаг после регистрации вы должны изучить уроки по кабинету. Они сделаны в помощь нашим партнерам, чтобы они, изучив эти уроки, могли свободно пополнять как правильно пополнить кабинет, как правильно сделать вывод, как сделать перевод между кабинетами своих денежных средств, и, конечно, как правильно заполнить профиль. У нас есть такая функция, как поисковик. Как пользоваться этой функцией, просмотреть всю свою структуру на каждой площадке, Через этот поисковик «Управление бронями». Наш бизнес полностью управляемый. И на некоторых площадках у нас есть даже двойные брони. Как правильно управлять бронями? Ну и, конечно, начнем с чего? Конечно, начнем с профиля. «Как правильно заполнить профиль». Первое, что это, конечно, указать свой скайп. Ну, нет скайпа, но ну, напишите хотя бы 3-4 э, э, цифры. Ну, укажите, мои партнеры, у кого нет э, скайпа, они указывают мой скайп. Ничего страшного. Пропишите свой телефон, укажите, свою страничку, телеграм, здесь же в разделе прописываются кошельки платежной системы, куда вы будете выводить свои денежные средства. Обращаю ваше внимание, ребята, будьте очень внимательны, когда прописываете. Пропишите PerfectMoney, Payer кошелек. Если вы не будете выводить денежные средства на эти платежные системы, напишите по три нуля. И нажмите кнопочку «Сохранить». Мы работаем со всеми банками Российской Федерации. Вы можете вписать любую карточку свою, которую вы пользуетесь, Российского банка. Имя на русском языке написать. В этом окошке вы прописываете свой номер телефона, куда привязана эта карта и название банка. На, все на русском языке. Ну и, конечно, сохранить, э, э, загрузить аватар. Загружаете аватар, код, вот как только приходит от вашей фотографии, и нажимаете кнопочку «Загрузить». Все везде нажимаете кнопочки «Сохранить», чтобы у вас все сохранилось. Для чего заполняется профиль? А для того, чтобы ваши партнеры имели связь со, с вами, как со своим спонсором. Ну и, конечно, ваш спонсор должен иметь себя, э, связь с вами, а как с партнером? Следующий этап, конечно, нужно выбрать площадки. Какие у нас есть площадки? Ребята, да, у нас на сегодняшний день 5 маркетинг планов. Что такое с мышкой моя? Мышка моя. 5 маркетинг планов. У нас есть уникальные площадки. Это основные две площадки ⁇ Идеал М-Мини и Идеал М-Макси. С Идеал М-Мини мы стартовали. Вход на нее составляет полторы тысячи первый стол. У нас нет привязки к первому столу. У нас старт своего бизнеса на всех площадках можно делать с любого стола. С полторы тысячи вы зарабатываете за один круг. Одно ваше бизнес-место зарабатывает 244 тысячи. В «Идеал М-Макси» вход 15 тысяч. За один круг, одно бизнес-место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. Есть такая фабрика клонов, а там две небольшие площадочки – 1000 рублей и 10 тысяч. С 1000 рублей вы зарабатываете 23 тысячи, а с 10 тысяч вы зарабатываете 230 тысяч. Это только одно ваше бизнес-место. А там она и называется фабрика клонов. Там целая фабрика этих клонов. Микро-мани. Есть такая социальная площадочка, где вы можете с 500 рублей заработать 5000 и выйти на площадку. Идеал М-мини у нас есть и выход с этой площадочки. Фастрек это наша беговая дорожка, где всего лишь один рабочий стол, один рабочий стол на 750 рублей за один круг вы делаете полторы тысячи с трех партнеров, а другой, другой стол это на 7500 с 15 тысяч зарабатываете. Вот такая вот у нас денежная, денежный маркетинг. Ну и давайте денежные, вернее, площадки, программы. В разделе партнеры ваша реферальная ссылка и отображаются ваши партнеры до третьего уровня в глубину. Ну и давайте теперь перейдем на слайды и разберем именно на слайдах наш маркетинг. А начнем мы с того, что, конечно, что же такое идеал наш М? Это гарантированные выплаты. А у нас выплаты нет ограничений не выплате у нас нет ограничений никаких в заработке. А заработал, поставил на вывод и получил же сразу же в этот день свои заработанные деньги. Нет у нас а, ни праздников, ни выходных дней. У нас все выводы и праздничные, и выходные дни. Поэтому, ребята, это действительно гарантированные выплаты. Маркетинговые планы. Да, у нас сегодня уникальных 5 маркетинг планов. А многолетний опыт. Да, это очень многолетний. Так как наша администрация уже более 11 лет, наверное, в интернете или же больше. Уж поверьте мне. Надежная защита. Да, наш сайт очень хорошо защищен и под надежной защитой находятся все ваши денежные средства. Автоматизация процессов. Да, у нас все автоматизировано, у нас каждая кнопочка активная, у нас Каждое, где вы можете автоматически все просмотреть. И у нас, как я уже говорила, за такая функция есть у нас поисковик, где через поисковик все можно автоматически просмотреть, полностью свою структуру. Ну и, конечно, выгодное партнерство. И... Наше главное преимущество. Главное преимущество наше в том, что мы официально зарегистрированная компания. Мы имеем свой регистрационный номер. У нас нет абонентской платы нигде, ни на одной площадке. Вход у нас открыт на всех столах в любой стол. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Это уже сами вы решаете по какой стратегии вы будете работать. Работаем мы с самыми надежными платежными системами. Это банки всей Российской Федерации, у нас Payer кошелек подключен, Perfect Money, подключена касса Frey и есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу команд. Идеал М-Мини ⁇ эта площадочка у нас стартовала 23 сентября 2021 года. А следующая площадка у нас 31-10 2021 года стартовала Микромани. А 6 февраля 2022 года Фабрика Клонов стартовала. 3 апреля 2022 года Идеал М-Макси стартовала. А 1 июня стартовала такая площадка как FastRun. И 23 сентября наша администрация приготовила нам очень хороший подарок. Будет старт новой площадки. Ребята, это будет уникальное. Ну и конечно, начинаем нашу презентацию именно с нашей основной площадки. Это идеал М мини. Как я уже говорила, вход открыт в любой стол. А Старт своего бизнеса можно начинать с любого стола. Можно сразу начинать с двух столов, можно с трех, можно с четырех, можно даже с пятого и можно с шестого. Это уже как выбираете ваша команда, как выбираете вы стратегию. То ли можно заходить на первый и четвертый, то ли на первый и пятый. Это выбираете вы сами. Но мы начнем я начну именно с того, что вы заходите на полторы тысячи. Первый партнер приходит, эти полторы тысячи идут накопления. У нас деньги нет, у нас никаких отчислений ни на компанию, ни на развитие. Развитие компании нет, отчислений на администрацию. У нас сеть четко деньги 100% идут в сеть. это Они распределяются между партнерами. Второй партнер, как только приходит к вам, становится на это место. А у вас полторы тысячи, вы возвращаете свои потраченные деньги себе на баланс. А третий партнер вам дает переход куда? Да, дает за тысячи во второй стол. Первый партнер у вас пригласил себе три партнера и приходит, становится на это место. Ваши тысячи идет накопление. Второй партнер пригласил точно так, как и первый два Три партнера и пришел, стал к вам на это место. Вы сразу получили тысячу рублей, по тысяче получили ваши два спонсора. А вот сработала вторая линия, это три, а здесь будет девять, да? Сработает. И эти Вы получите три тысячи. Сработает третья линия, это вы получите девять Третий партнер закрывает точно так свой первый стол. И приходит, становится к вам на это место и дает вам переход за 6 тысяч в третий стол. Здесь то же самое. Первый в накопление, второй идет клон по вашей броне именно во второй стол. А за 3 тысячу получаете вы, по тысяче получают ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 3 сработала а третья линия, вы получили 9 и третий партнер вам дал переход за 12 тысяч куда? Да, в четвертый стол. Здесь, ребята, смотрите. Здесь 3, 9, 27, да? 27 партнера, а вы уже заработали. 27500. Круто, да круто. С полторы тысячи. Шикарно. Первый партнер закрыл свой Третий стол и пришел, встал на это место. Второй партнер, как только приходит, вы получаете 7 тысяч на баланс для вывода по половиной получает ваши два спонсора. Сработала ваша третья линия. Это 7 пятьсот на баланс для вывода. Сработала. Третья линия. Вы получили 22 пятьсот. Итого тридцать семь тысяч у вас только с этого стола. Третий партнер дал переход вам за 24 тысячи а пятый стол. Первый. 24 идет в накопление. Второй клон летит за 6 тысяч в первый стол по вашей броне. Вы получаете 10 тысяч. По 3 тысячи получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия. Вы 9 получили. Сработала третья, вы получили 27. И 2000 с этого партнера идут в накопительный баланс. Так как 24 и 24 это 48, а стол 6 стоит это 50 тысяч. Вот эти 2 тысячи прибавляются к этим 48. Третий партнер вам переход дал за 50 тысяч 6 стол. А это полностью все ваша зарплата. Первый партнер приходит вы 35, получаете на баланс для вывода, а за 15 у вас идет активация площадки «Идеал М-Макси». И на эту площадку «Идеал М-Макси» будут выходить все ваши партнеры, выходить все ваши клоны, клоны ваших партнеров. Второй партнер приходит на это место, вы получаете 53 партнер пришел, 50. того за один круг одно ваше бизнес-место заработало 244. Круто? Да, очень круто. Шикарная площадка? Да просто площадка супер, супер, супер. Итак, вы перешли или же сами купили за 15 тысяч а на площадку Идеал М макси. Маркетинг одинаковый. Отличается единственное, что входом и, конечно, доходом. Первый партнер приходит, идут эти 15 тысяч накопления, а со второго партнера вам 5 тысяч на вывод, а за 10 фабрика клонов. Активируется. Туда будут идти все тоже ваши партнеры, все ваши клоны, клоны ваших партнеров. И у вас будет благодаря этой площадке у вас будет ну давайте посчитаем с вами. Вы будете получать первый доход это по маркетингу, второй доход у вас реферальные вознаграждение, третий доход это спонсорские вознаграждения и плюс Фабрика клонов. Четыре дохода с одной площадки. Где это вы видели? В каком-нибудь проекте есть? Да нет, ребята. Это только у нас. Это только у нас. У нашей администрации светлая голова, которая думает о том, что людям нужны деньги. И что работая активно на этой площадке, можно получать такие шикарные доходы. Третий партнер вам дает переход Куда? За 30 тысяч во второй стол. Первый ⁇ это в накопление 30. Второй партнер 10 тысяч на баланс, по 10 тысяч получают ваши спонсоры. Вы же не забывайте, что вы будете получать как спонсор тоже эти спонсорские вознаграждения. У вас сработала вторая линия, вы получили 30. Сработала третья линия, вы получили 90. Третий партнер вам дает переход за 60 тысяч в третий стол. Первый, второй, у вас сразу клон летит сюда по вашей броне, куда вы ставите бронь, то ли вы ставите под своего клона, то вы будете э, своими э, клонами помогать своим партнерам двигаться из стола в стол. Вы получаете 10 тысяч, по 10 тысяч получают ваши два спонсора. Сработала вторая линия, а сработала третья, 93 партнер дал переход за 120 тысяч, четвертый стол трудно да нет не трудно ребята 27 партнеров а у вас на балансе 130 и 130 265 тысяч где где можно в каком проекте вот прямо до, до, до смешного ну где вы в каком проекте видели чтобы с 27 партнеров иметь такую сумму да нет это командные люди это не лично ваши приглашенные ребят это командные люди Первый партнер приходит, идут в накопление 120 тысяч. Второй партнер пришел, вы получаете 70 на баланс, по 25 получают ваши спонсоры. Сработала вторая линия 75 тысяч, сработала третья линия 225. Итого 370 тысяч только с этого стола. Третий партнер дал переход куда? Да дал переход за 245 стол. Первый в накопление 240. Второй идет у нас клон, сразу третий стол улетит по вашей броне за 60 тысяч. 100 тысяч вы получаете, по 30 получают ваши два спонсора. Сработала вторая линия вы 90 сработала третья 270. Итого 460 тысяч с этого стола, с одного стола. Только вдумайтесь, только с одного стола. 460 тысяч. Круто! Да это очень круто. Третий партнер вам дал переход куда? Да за 500 тысяч в шестой стол. Это полностью ваша зарплата. От начала и до конца. Пришел первый партнер, вы 500 получили. Пришел второй партнер, 500 получили. Пришел третий партнер, 500 получили. И только одно ваше бизнес-место. Заработало это 2 миллиона 590 тысяч. Это только ваше одно место. Ну так у вас-то ведь реинвесты идут. У вас не будет ни одно бизнес-место. И вы, каждое ваше бизнес-место принесет 2 миллиона 590. Очень круто. Следующая площадка это пострык. Как я уже говорила, эта площадка. Имеет два стола, два входа и два дохода. А вход э, можно обходить 750, можно на половиной. Ребята, это линейно шахматный маркетинг. Здесь всего один рабочий стол. Вы все время будете крутиться на одном э, столе. Первый партнер пришел вам э, 750 на баланс. Второй партнер вам дает реинвест за спонсоров. Вы летите к спонсору. Ваши партнеры точно так будут прилетать к вам. Третий партнер вам опять дает 750 на баланс для вывода. Полторы тысячи, вы заработали полторы тысячи. Да не выводите вы эти полторы тысячи, активируйте идеал М-мини за полторы тысячи. А вы уже с четвертого и с пятого партнера, из шестого Пожалуйста, ставьте эти полторы тысячи на баланс для вывода. Активируйте эту площадку и ведите своих людей сюда, на идеал М-Мини. Вы же увидели, какой маркетинг и какие суммы. Здесь первый партнер приходит с 7,5 на баланс для вывода. Второй да, реинвест идет за спонсором. Ваши партнеры точно так будут прилетать к вам. В Третий партнер пришел. Вам семь с половиной на баланс для вывода. Пятнадцать тысяч на балансе. Не выводите, купите идеал М-Макси за 15 тысяч. И всех своих партнеров с первой же выплаты. Пусть идут сюда. Работайте, вы зарабатываете большие деньги. Не бойтесь их. Это не страшно иметь хороший доход. Ребята, поверьте, это не страшно. Не надо бояться больших доходов, нужно бояться больших расходов. Вот так работают наши площадки. А дальше уже четвертый партнер пришел. Вам опять 7,5 на баланс для вывода. Пятый партнер у вас опять реинвест пошел по броне спонсора. А у вас открылся опять этот стол. Шестой пришел опять в семь с половиной. Выводите уже эти 15 тысяч. Да ради бога. Вы пришли зарабатывать, вы пришли за деньгами. Это ваши деньги, вы их заработали. Ставьте на вывод и выводите. Следующая площадочка – это микромания. Эта площадочка имеет всего... Два рабочих стола и стол выплат. Входить можно с 500 рублей вход. И первые два эти партнера вам просто дают переход за 1000 рублей сюда во второй стол. Закрывает свой первый партнер, закрыл. Это деньги идут в накопление 1000. А второй партнер вам 1000 рублей на баланс для вывода. Третий партнер вам дал переход. На стол выплат. Как только закрыл свой первый э, стол, партнер, второй стол закрывается, вам за 500 рублей идет реинвест первого стола и за полторы тысячи идеал М-Мини. И все ваши партнеры, и все ваши клоны, все будут, как только будут становиться на это место, все будут лететь к вам на Идеал М-Мини. А если вы уже там есть, то это просто ваши клоны будут закрывать и помогать вам двигаться из стола в стол. Второй партнер приходит 2000 на баланс для вывода. Третий партнер 2000 на баланс для вывода. Ну просто шикарно. Просто шикарно, да? С 500 рублей вы заработали 5000 и ушли куда Ушли на шикарную площадку Идеал М-мини. Ну что? Ну и наша уникальная, наша неповторимая фабрика клонов. Ура! Ребята, здесь громкие аплодисменты. Все похлопали. Почему? Да потому что, ребята, наша фабрика Куну нам дает огромный приток партнеров в нашу компанию. Будем ее любить. Значит, что? Начну вам рассказывать маркетинг. Вы сами прекрасно все знаете меня о то, том, что я не люблю семиместные матрицы. Ну что делать? Куда деваться? Надо же рассказывать. Ну, и так, ребята, вы фабрика клонов. У нас есть такие, перед вами два рабочих стола, что на этой площадке, что на этой. И стол полностью выплаты. Выплаты вместе с клонами. Вход составляет на первую площадку 1000 рублей, а на вторую 10 тысяч. Какой вход? такой и доход будет. Итак, семиместные столы, что с плечи идут везде, только вышестоящим спонсорам. А вот нижний ряд везде в семиместных матрицах – это ваша зарплата. Это вы получаете. С нижнего ряда идет ваше начисление, ваша зарплата. Итак, первый партнер у вас реинвест. Открывается первый клон. Второй партнер. Тысяча рублей идет в накопление. С третьего партнера вы получаете тысячу рублей. Четвертый партнер. Это дает накопление и вы переходите во второй стол. Здесь первый партнер. Второй – это накопление. Третий партнер – вы получаете 2004 Четвертый партнер вам дает переход за 6000 в на стол выплат. А здесь с каждого места первого, второго, третьего и четвертого ваши все клоны летят куда? Да все они летят сюда на первый стол. И уже вы, вы управляете бронями, управляете этими клонами. То ли вы их выставляете под своего клона, то ли вы выставляете брони под своих партнеров, и ваши клоны будут лететь по вашим броням. Вы тем самым будете помогать своей команде. И, конечно, с каждого этого места вы получаете по 5000 тысяч. Итого одно только ваше бизнес-место. А за один круг заработала 23 тысячи с тысячи рублей и море клонов заработала которых нужно закрывать на 10 тысяч первый партнер приходит ну, это реинвест реинвест идет Реинвест можно выставлять, что здесь, что здесь, по вашей броне. Выставили сюда первую бронь, а вторую бронь выставляете сюда в плечо. Ваш реинвест может стать сюда, по вашей броне. Что здесь, что здесь. Это реинвесты. Вы управляете реинвестами здесь сами. Куда выставите, туда и поставите. Станет ваш реинвест. Второй это идет реинвест этого стола. Открывается у вас дополнительное бизнес-место. Второй партнер вам дает 10 тысяч накопления. С третьего партнера вы 10 тысяч получаете на баланс для вывода. И с четвертого это 10 тысяч идут. Переход за 20 тысяч в следующий стол. Первый и второй это накопление. Третий 20 тысяч идет на баланс для вывода. Четвертый партнер вам дает переход за 60 тысяч. Полностью стол ваша зарплата. Здесь с каждого вашего партнера 4 клона летит куда? Да на первый стол по вашим броне. И вы с каждого места получаете по 50. А с каждого партнера, который становится сюда на это место, вы получаете по 50 тысяч. Итого за один круг одно бизнес-место заработало. 230 тысяч. Неплохо. Да, неплохо. Но и заработала море клонов. Вот такой вот наша, наша компания и вот такой вот у нас идеальный маркетинг. Наша компания, я уже говорила, что это рабочие места. Социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, ребята. Причем очень хорошие, шикарные деньги. Ну и все, кто а, еще не стал партнером нашей компании, добро пожаловать в нашу компанию. А Мы рады всем а, партнерам, которые к нам приходят. С, с добром! С вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг».